Спасибо большое, Анатолий что согласились встретиться, поговорить. Ну, Мне а... приятно, что пригласили. Да, да вот очень э, недавно большое количество просмотров ваша лекция здесь, в российском дебилейском обществе, набрала. И вы э, только немножечко приоткрыли ваши знакомства с Александром Менем. Вы не могли бы побольше рассказать, это, это удивительный человек. И, и вот вы, как ни странно, сказали, что он на вас тоже произвел такое впечатление, как бы исторически поменяв даже некоторые он вообще, представления вы знаете, о, Я скажу совершенно четко, что он изменил мою жизнь. Вот. А, я не могу сказать, что после не встретившись с ним я поверила. Дело в том, что у меня была очень верующая, глубоко верующая тетя она Баптистка. И благодаря этому я читала Библию с самого раннего детства, mm -hmm. как только научилась читать. Потому что, сами понимаете, что раньше Библия это была книга абсолютно не... Ну, такая не распространенная, недоступная. Недоступная, да. Абсолютно недоступная. А так я читала, а она знала ее почти наизусть. Вот. И она всегда там, приходишь к ней, она там, значит, поет псалмы, читает на изустеса, и вот просто так, понимаете? То есть она жила в этом. Mm -hmm. И поэтому сказать, что я была неверующей, нет. Но, э, понимаете, как тот самый Августин говорил, о господи, дай мне немножко пожить по собственной воле, а потом я обязательно... Mm -hmm. <laughs> приду к к себе. Да. да, пока Многие я там так... была, да, mm -hmm. юная, в общем, это было где-то там за скобками. Да, я не могла. Я верила, но это, это не было моей жизнью, скажем так. Вот. Потом я стала ходить в некоторые православные церкви. И, честно говоря, если бы я продолжала ходить, то я бы ушла и ушла бы от Христа тоже. Да вы что? Да. Вот Я увидела, что это такое. Это странно это слышать. <свят> да нет, ну почему странно? Странно, это еще наоборот. <свят> наоборот, я, оказывается, попала в неплохую, неплохой храм. Но это мне ничего не давало, ровным счетом. А потом, как-то вот буквально Бог меня случайно привел в новую деревню. Я ничего не знала. Мне один знакомый сказал: а давай съездим за город к одному священнику как бы туристическая поездка, почему бы и нет. Какой год это? Это был, это был самый первый число января 1979 -го года. Вот. Точнее, мы туда приехали 6 января. Вот. Пару раз приезжали, но так как это вот было, мы приехали, там не было в это время службы, это было днем, храм был закрыт. Вот. Я почему-то представляла себе, у меня не было никаких там особых надежд, ну просто так. Съездим. ради интереса. Да, это же особые интересы нет. Я почему-то представляла себе, что это будет какой-то старенький невежественный малообразованный человек, но очень добрый. Вот очень добрый это оказалось верно. Все остальное нет. Вот. И а вы действ... в то время уже получили образование, закончили. Да, да, да. Я уже я уже работала. Вот, в языковом издательстве русский язык. Это мы издали, издавали словари а русскоязычные, язычные русские ну, вот Я работала в, в редакции романских языков, но по большей части с испанским, и с греческим, и с новогреческим. Вот. 12 лет я там проработала. И очень хорошо ну, я и Вы готовились в... встретиться с невежественным старичком? Воплотении. Да, да, да, я была очень удивлена. Я была очень удивлена. А потом, значит, и первый раз я даже с ним не разговаривала и видела его мельком абсолютно. А потом вот мой знакомый, который меня привез, он знал его. Он сказал, что отец Александр предлагает нам приехать 18 января того же года. Да, мы приехали, и я была поражена, потому что даже там короткое мгновение, когда я его видела шестого, э, хватило, чтобы убедиться, что он очень красив. А тут мы зашли в храм, он там служил в конце э, панихиду, и, знаете, какой-то такой, ах, как бы куда-то ушла красота, скажем так. Вот. Такое, такое ощущение, что кожа шершавая, глаза красные. Вот. Он нас позвал, там мы сели на лавочку, посидели э, на хорах, ну, уже службу в это время Внутри храма, да? Внутри, да. Вот. Я помню, даже я не помню, о чем он говорил с моим приятелем, но я не вслушивалась. А... Когда он повернулся ко мне и спросил, кто я, что я, и когда я сказала, что у меня классическое образование, латинский, и греческое, он сказал, о, это хорошо. Так, знаете, как будто вот где-то галочку поставил, что это пригодится, mm -hmm. не, вообще вот пригодится. Вот. А потом он нас провожал до калитки и повернулся ко мне и сказал, а я вчера похоронил свою маму, мы с ней были очень близки духовно. И тут-то я поняла вот mm -hmm. эти покрасневшие глаза, и время от времени он носом шмыгал, как будто, знаете, такой небольшой насморк. Да, то есть э он, конечно, очень тяжело пережил. Вот только у калитки он сказал, что он, значит, будет 18-го, а он 17-го похоронил свою маму. И через какое-то время я стала ездить туда, мы стали как-то все больше и больше общаться, потом э, стали э, вместе работать. Во-первых, он мне очень много дал. А как это из, как -то вот из этого общения вдруг перешло вот в такое сотрудничество? Вообще-то отец Александр был таким человеком, который практически никогда ни о чем не просил. Потому что просить это, ну, как бы что-то заставляет человека. Я вспоминаю, может быть, за все двенадцать лет, которые я там пробыла, ну, до, до его кончины, но, ну, может быть, он пару раз меня просил в какую-то мелочь, а так э он всегда ждал, пока человек сам не созреет. Поэтому даже и совета он не любил давать. Прийти, дайте совет. Он говорил всегда, что пока человек не созрел сам до совета, до принятия совета, он не услышит этот совет. Он был вообще очень тонкий психолог. Я вспоминаю, как Владимир Леви, Владимир Львович Леви, он как-то говорил в моем присутствии, да какой я психолог по сравнению с ним. <смех> да, А потом ну, у меня были проблемы с сердцем, ну, то есть они и сейчас, но тогда были как-то особенно сильные. И отец Александр меня отправил к дам такому выдающемуся врачу. Вот. Там он делал экспериментальные операции на сердце и так далее. И надо было видеть, как у него лицо светляло, когда он говорил об отце Александре. И он говорил, вы знаете, он мне столько о сердце рассказал, я-то никогда ничего такого не знал. Можете себе представить. А, вот человек очень умный, очень интересный. Вот, к сожалению, уже его нет в этом мире. А, так что вот да, как-то, как-то, как-то. С одной стороны, я даже сама... А, где мы начали сотрудничать... А, нет, все таки это была просьба. У отца Александра была такая библиотечка, книг, которые у нас не переводились. Это не политические, это художественная литература, но она как бы религиозная. Там Грэм Грин, Силы и слава». Ну, вот такого рода, да. И он мне говорит, Вы знаете, есть Никас Казанзекис, греческий автор. Вот. У него роман. И у меня есть ребята, которые... Есть книга, переведенная на английский. Есть ребята, которые переведут эту книгу. А вы не могли бы посмотреть, ну, все таки это перевод с перевода, Корректно. так сказать, просмотреть? Ну, я так сижу и говорю, ну, знаете, ну, это как-то в 20 веке... Делать перевод с перевода. Ну, это не камильфо. Ну давайте я переведу. Сказала, я удивляюсь себе, потому что я ничего никогда не переводила, понимаете? Он такой, да. Ну вот, и мы стали гадать, где найти оригинал. В конце концов, значит, я там поднапружилась через своих знакомых. В общем, привезли из Греции даже два, две книги. И так как там главный герой ⁇ православный священник, сюжет ⁇ Гражданская война ⁇ вот как раз 1948 года, когда Греция могла стать Советской Республикой. Mm -hmm. э, Черные и красные. Красные это и коммунисты, и партизаны, а черные это вот как раз король, и, естественно, монархисты, и там англичане помогали. Вот. И этот священник, он как бы, он и не за тех, не за тех, он посередине. Он любит и тех, и тех. Такая трагическая книга, потому что вот один из красных это его сын который, в конце концов, его и убивает. И там очень много церковной лексики. В основном я ее знала, но все равно в некоторых случаях сомневалась, поэтому мы сидели с отцом Александром, это задала угу. вопросы, он мне отвечал, мы даже какие-то слова находили, даже не из религиозной лексики. Вот таким образом, первое, что это было. Вот. Потом я сама предложила, когда он писал учебник по Ветхому Завету германевтика Ветхого Завета, я предложила просто редакторскую работу, я же все-таки работала 12 лет редактором. Mm. Вот. И так, а потом у нас как-то меня еще двух человек пригласил к себе домой и сказал, ребята, давайте переводить Библию. Ну, понятно, что Ветхий Завет это огромный объем у нас были люди с ивритом, но еще их недостаточно много. А Новый Завет вот он предложил нам троим. А переводов не было тогда? Ну, Почему возникло такое желание? Но синодальный, синодальный он в, значит, в последние трети XIX века. причем перевод на язык. «Ни Пушкина, ни Лермонта, ни Тургенева, а Третьяковского. Mm -hmm. Понимаете? Там же есть такие слова, которых в русском языке э, уже середины XIX века и XIX века вообще не было. Вот. Они боялись. Это же там тоже была страшная вещь. Если бы не э, митрополит Филарет Минский, московский, простите, который был э, очень активным, старовникам. Он обладал большим авторитетом, и он сумел пробить э, перевод. Боже мой, сколько же писали на него доносы, епископы, митрополиты. Э, есть книга там на революционные переводы Библии на русский язык, и там приводятся какие-то отрывки. И мы просто сидели тут одно время, у нас на всех дверях мы, мы вешали отрывки, потому что ну такое, такой язык, как же там клеймили, всякий, кто пленится красотой русского языка, тот отпадет от православия, ну и так далее и тому подобное. В общем. Если, например, какой-нибудь там же, «Ибо», то это православие, mm -hmm. а если там, значит, как-то по-другому, просто по-русски, то это уже все, все, значит, человек на прямой дороге направляется в ад. Нет, это, это, просто, это просто чудесное было. Вот, и, и потом как-то получилось, что из этой группы переводчиков в Новый Совет осталось только я одна, мы не умеем работать группой. Вот, я вначале расстроилась и решила, что все, а потом я как-то пришла, помню, к отцу Александру и сказала, я так подумала, а если я попробую сама? Он очень обрадовался, но он никогда не предлагал мне самой, угу. потому что могу ли хочу ли я, если он скажет, а попробуйте переводить, значит, он вроде бы как обяжет меня. Вот. И с тех пор, в общем мы, я просто ездила. В течение нескольких лет я ездила раз в неделю к нему домой на целый день. И мы это все читали, смотрели. А, у него были книги по библиистике, но все равно их было недостаточно. А, только те книги, которые кто-нибудь привозил из-за границы, но, естественно, это были а, книги ну, далеко не не все, которые нужны были. Вот. То есть запрос был больше объеме. Ну, конечно, конечно, конечно. Во много раз больше. Во много раз больше. Вот. И потом, понимаете, он очень много мне дал. Во-первых, он сам человек невероятного ума, это, невероятной а фантастической это, памяти. А это откуда? Вот просто божий дар? Такой? Откуда? Божий дар... Ум – это, конечно, божий дар, но, э, понимаете, ум, если его не разрабатывать, mm -hmm. то ничего не будет. Он к 15 годам прочитал, черт не всю философскую литературу. Mm -hmm. Ее не было в советских библиотеках. Mm -hmm. Но он общался с людьми там дореволюционными, он умел как-то... Э, знакомился. У них там были старые библиотеки, что-то оставалось. Э, потом букинистические магазины. Все букинистические магазины <laughs> это были его, так сказать, родные места. Он знал, где что появлялось. Вот. И как-то я помню, мы с ним разговаривали, он говорит, ну да, я вообще-то к 15 годам Ответил для себя на все эти вопросы, которые у современных, у многих современных людей возникают в первые к 50-ти годам, и то не всегда. Потом у него была фантастическая память. Вот такое впечатление, что все, что он когда-либо прочитал, ложилось на веки, и причем сразу выстраивалось в порядке. Да, вот его брат говорил, что у него абсолютно мозг работает и память по принципу э, компьютер Поткнете пальцем кнопку и сразу же... Запрос-ответ. Запрос-ответ полностью, понимаете, и никаких там... А, ну да, угу". Сколько раз я присутствовал при том, что ему там задавали вопрос, например, об археологии? Он отвечал так, как будто он две недели, ну, есть, ä, готовился, две недели. готовился, готовился к этому вопросу, читал, там, значит, <laughs> размышлял. Он блестяще знал философию, он блестяще знал литературу, музыку. А вообще, он был, конечно, он очень любил биологию, он собирался быть биологом. Интересный факт. Да, он собирался быть биологом, поэтому биология, ботаника, вот э, все это, это, он это все знал. Вот. Он, он видел какую нибудь жучка и просто над ним, что называется, чуть ли не умилялся. Э, как кто-то из моих знакомых сказал, чем гаже тварь какая-нибудь ползучая, тем больше ему нравится. Он собирался быть биологом. Uh, у него даже были свои идеи какие-то именно о биологии, если бы он по-настоящему там... Uh, ну, его, ему не дали диплом, потому что он открыто проповедовал христианство. Вот. И он... Uh, Просто-напросто не дали ему диплом. Вот. Uh, хотя, конечно, он... Я понимаю, что он учился блестяще. У него... Как бы не очень шло вот это там физика и химия, вот это не его. Это не его. Точные науки. Да, вот это просто это не то, что ему нравилось. А вот все гуманитарные науки он просто знал блистательно, совершенно блистательно. Но что знаете что? Да, он был очень добр, но без слащавости. Вот а всегда как бы с легкой иронией, но которая не обижала. Не обижала? Нет, нет, нет. А вот рядом с ним чувствовалось, что ты глупый человек или нет? Мне задавали такой вопрос знакомые, я говорила наоборот. А, Во-первых, была радость, что есть человек, который может, значит может. А во-вторых, хотелось подрастать. Я помню, как-то мы сидели, там разговаривали, разговаривали я приехал домой, схватил учебник французского языка и стал читать. Потому что для меня, да, я не занималась французским никогда. Но тут я села, и через какое-то время стала уже читать на французском, не говорила никогда, но не собиралась даже специально заниматься французским. Но уже книги на французском уже стала читать. То есть хотелось подрастать хотелось, было вот огромная радость и гордость за человека, что вот от а человека, кажется, может. Вот, потому что когда вы ну, в окружении людей ну, как бы очень среднего уровня, вот, то вы сами такой же. Или же даже, если вы чувствуете, что вы чуть-чуть выше, может появиться даже вот такая гордость, заносчивость. Да, вот. Мол, дурак, а я, мол, нет. А тут никогда не было. Не было вот этого дурака, вот. а было, он вообще безумно любил давать знания. Вот я, например, страшно рада, что он мне лично для меня прочитал пару лекций по Бердяеву. Так даже нельзя было достать нигде. И как-то мы сидели, и он сказал, ну что вы хотите, чего бы вы хотели? Я говорю, ну я бы хотела там, вот Соловьева я читала всего дом. Вот. Я говорю, ну, может быть, Бердяева. Он говорит, о, Бердяева. И он мне тут же стал, просто прочитал лекцию, показал фотографии Бердяева, показал а, костяной нож для разрезания бумаги, который ему каким-то образом достался. Это был лично принадлежавший а, Николаю Александровичу. Да, у него всегда всюду висели два портрета, две фотографии. Владимира Соловьева, боже, не нашего, Владимира Соловьева и Николая Бердеева. И он всегда восхищался ими, всегда говорил, что Бердяев великий философ, его далеко не все считают философом, потому что он пишет просто. Люди привыкли, что философ должен писать так, что ты там ничего не понимаешь? Сломаешь. Язык сломаешь, голову сломаешь. Вот. Он говорит, он еще не открыт по-настоящему. Он действительно великий философ. А вот менее открыт по-настоящему. А, в каком смысле открыт? Ну, в свое время, мне кажется, как-то он опережал. Да, в этом да. да. Ворожает, Просто да. я спросила открыт, потому что, знаете, бывают люди, там, рассказывают ли человек постоянно о себе, там, скажем, нет. Да. Рассказывал ли он там о своей семье? Нет. Это как бы закрытая тема. Но э, он был очень открыт к науке. Он был очень открыт к, к творчеству. Он э, был убежден, что вот э, жизнь, вот, новая наша жизнь в царстве, мы не знаем, что это, но он был уверен, что там откроется невероятная способность творчества. То, что у нас может быть там, как маковое зернышко, оно раскроется. Вот он постоянно любил творчество, науку. Он безумно радовался, когда кто-нибудь из прихожан что-то делал. Перевел книгу, написал что-то. В общем, это для него было просто огромное счастье. Вот. Причем он не хвалил, а как-то говорил «да». Да. а знаете, получилось. И вот это была высшая похвала. Что еще очень важно, вы знаете, он он видел каждому человеке личность, вот, а, и ценил вот личность человека. это, это очень важно каждый человек для него был. он переживал, что он не может. количество прихожан все время увеличивалось. он уже не мог просто физически с каждым поговорить, сколько надо, да? он и так говорил, что все, я уже старею. раньше я мог 18 часов в день работать, а теперь только 15. вот что он уже уже усталость такая, но э, поэтому он как-то говорил, как было бы хорошо, вот если бы можно было как-нибудь раздвоиться, расстроиться, чтобы для каждого быть вот единственным и каждый человек единственный для него и чтобы он был единственным, а, чтобы он по-настоящему вот, вот это уважение к человеку, это принятие человека. Это понимание, что человек, это каждый человек, это неповторимая, уникальная личность. Вот если бы сегодня Александр Мень был бы жив, что бы он мог об этом времени сказать? Ой, я не знаю, я думаю, что ничего хорошего он сказать бы не мог. Помню, вот как раз, он же в 90-м году погиб, а перед этим уже начались вот эти заседания Верховного Совета, когда мы там по ночам сидели, слушали все вот, что называется, жили вот этим. И я помню, он сказал в моем присутствии, но я думаю, что он говорил это не одной мне, когда я помню, я там с одной прихожанкой, мы у него в кабинете, мы там, значит, бурно обсуждаем, а, а как там, а вот тот-то такой-то сказал это, такой-то сказал ах, как это хорошо, а другой там наоборот нехорошо. А он так слушает, улыбается, говорит, девочки, девочки. Он говорит, знаете, это вот пока зайчик, пока охотники стреляют друг друга, зайчик может побегать. Но потом они все равно будут стрелять в зайчик. Он был, с одной стороны, невероятно оптимист. Он, например, говорил, что да, он знал лучше, чем кто-либо всю трагическую ситуацию в церкви, причем не только в нашей русской православной, в общем-то, церкви и западные, далеко не блестящие. Но он говорил, что христианство. С точки зрения людей кажется, что оно уже умирает, уже все. Он говорил: христианство в младенчестве находится. Оно еще вырастет, оно пока что болеет детскими болезнями. То есть он был в этом отношении оптимист. Он говорил, что все еще будет. Но ну, понимаю прекрасно, что там, вероятно, не при нем, и при нас, но будет. И с другой стороны, он был. Пессимист, он ничего хорошего не видел. Вот. Когда мы все ликовали по поводу вот этих выступлений, споров в Верховном Совете, он так только улыбался грустно. Вот. Но он каждый раз надеялся, что если что-то вдруг, как бы это просочится, какую-то щель, даже на самом деле, когда он нам предложил переводить, то у него была такая мысль в это время в Московской духовной, ну, тогда еще Загорская, потом Сергеопосадская духовная академия, там появился новый ректор, и вроде бы такой вот разумный, mm -hmm. открытый, и у него появилась мысль, а вдруг благодаря ему можно как-то пропихнуть новый перевод. Но это не значит, что он, знаете, наивный такой. Но, а вдруг? Ну, очень быстро оказалось, что нет. Он написал для них учебник. Я говорю, ну, что там, как, как вам это? Он говорит, они мне пошили ряс. Примерил. Очень плохо. Плохо было шито. Тонкого чувства юмора был человек. Юмор был потрясающий, потрясающий юмор, да. Он очень хотел, чтобы люди понимали, он говорил неоднократно, он знал вот эту нашу особенность человеческую, привыкнуть вот к некоторым словам, словосочетаниям. И даже если слово переставить, то уже это, знаете, э, как бы дергает, как стихотворение, если переставить там слова или что-нибудь, смысл тот же, но дергается, спотыкаешься. Нет, отец Александр был очень открыт. У него же есть шеститомник, да, а, где он пишет и об Индии, и о Китае и, значит, и анти, об античности. Он говорил, что пути к Богу самые различные. Что это не значит, что, например, если там э, Индия там, или буддизм, то это железно закрыто. Но просто христианство ⁇ это самая прямая и кор короткая дорога к Богу. А там длинный, и можно как в лабиринте попасть в какой-нибудь закуток, из которого очень трудно выбраться. Вот. Это у него была идея, я думаю, я ее полностью разделяю. А в христианстве только православное? Нет, нет. Он видел, он был православным священником, поэтому, естественно, он был православным. Вот, но сказать, что он, он очень хорошо относился, он вообще считал, что католицизм отличается от православия только разной э, культурой. Что на самом деле это абсолютно одна и та же, э, так сказать, конфессия. Просто есть различия, которые сложились вот, в течение, ну, как Запад отличается от Востока, да. В общем, на самом деле, это действительно очень мало отличается. Протестантизм уже сильнее отличается. Но, э, тем не менее, э, знаете, он сказал такую вещь, которая может кого-то поразить даже. Он как-то в одной статье написал, что «А в XIX веке Бог послал человечеству дар атеизм. Скажешь, как? Он говорит, но атеисты, это атеисты, не те, которые, в общем, на все наплевать, безразличные, ленивые, а те, которые страдают. не страдают, потому что они не хотят признать качество бога, вот того бога, в которого так многие верят, бога злого, мстительного, который там требует... Значит, проверяет вас кишечник, который там требует там, состояния на коленях в течение там, 24 часов и так далее и тому подобное, непрерывные слезы и злобу по отношению ко всем остальным. Потому что там значит, православ, православные, мы православные, мы самые лучшие католики, значит, они там поклонники сатаны, они сатанисты, протестанты, ну я уж не говорю, какие протестанты, это вообще уже совершенно все страшно. Вот, этого нет. Он хорошо относился. Он видел э, недостатки во всех деноминациях. Он говорил, нет ни одной идеальной христианской конфессии. Просто когда смотришь со стороны, нам кажется, о, как у них-то хорошо. Но если вы оказываетесь внутри, то вы видите там свое. Он был в этом отношении очень открытый человек конечно в один прекрасный момент он там попросил нас тихонько не ходить на место католиком, потому что во-первых, только был один только храм Людовика как раз напротив окон Лубянки и ему за это попадало что ваши прихожане там трампа папа папа папа ему прямым ему угрожали прямым текстом что его посадят вот а ему у него Обуски я не помню, были у него обыски или нет, но, во всяком случае, он мне... Од... Один год его особенно много таскали. Это, по-моему, был 86-й год. Это через... буквально через день. Через день. Я была у него дома, мы должны были работать. и Он мне говорит, мы, знаете, мы сегодня пораньше, потому что мне надо ехать. Mm -hmm. вот. Ехать в епархию, но... Скорее всего, я туда приеду, и мне скажут, куда надо идти. Хотя кто его знает, а вдруг нет. Ну, в общем, и мы поехали вместе. Я спросила разрешение, могу ли я его проводить. Потому что, знаете, иногда хорошо, когда человек один, он сосредотачивается. А иногда приятнее, когда кто-то есть рядом. Да, и мы пришли как раз в Новодевиче. Он всегда подходил к могиле Владимира мы постояли. Потрясающий человек работал, он каждую минуту он использовал для работы. Мы нашли какую-то лавочку, он сказал, мне еще 15 минут осталось до того, как зайти. Он открыл портфель, достал рукопись, и мы стали работать, редактировать рукопись. Да. Он туда зашел, очень быстро вернулся, сказал, ну да, конечно, туда вот, и мы дошли до метро, и там он уже со мной попрощался. А до этого мы ехали, он говорит, я сжег э, очень много книг там Соженицына и, и много других. И я говорю, ну зачем вы бы там нам раздали бы? Он говорит, ну зачем от вас всех там подвергать опасности? А во-вторых, понимаете, если все будет хорошо, то мы эти книги приобретем. А если плохо, то мы узнаем на собственном опыте. А еще он, помню, как-то рассказал, что он целую полку книг а вот, э, уже российских писателей с дарственными надписями. Вовсе не антисоветские. Я говорю, а почему? Ну, будет обыск и будет, будет неприятность. Зачем? Он очень переживал за других людей, он не хотел никому доставать неприятности. Да. Я не знаю, как сейчас, но в советские времена практически все митрополиты, епископы и прочее-прочее были сотрудниками КГБ. Были... Да, у них были даже звания. Знаете, каждый как-то решает. Знаете, у людей есть всегда какие-то такие попытки себя оправдать. Вот человека, например, назначает, это же церковь, не церковь назначает, формально церковь назначает а, епископом, да, но на самом деле это все решается а, в отделе ЦК, КПСС. Вот. А, ну и вот человек думает, ну, если я туда пойду, мне надо будет там, конечно, служить, сообщать что-то и так далее. Но если откажусь, то назначит такого человека, который будет гораздо хуже. Я сделаю меньше зла. Понимаете, человек умеет себя находить оправдания какие-то. Но ну, я же буду, я же... но ну, я там чуть-чуть там стукну на кого-нибудь. Вот. А так... А тот будет служить, что называется, полностью. Нет... У нас может сейчас, наверное, по пальцам пересчитать людей, которые остались среди иерархии, остались настоящими христианами. Александр Мень был таким. Да.